Привет, друзья! Сегодня я хочу показать, как я готовлю пиццу в домашних условиях. Рецепт очень простой. Начинка, соответственно, из того, что есть у вас в холодильнике, или кто что любит. Вот такая тоненькая, пышная, вкусная, сочная. В общем, начинаем готовить. Поехали! Так, Что я беру для пиццы? Это мука. 250 грамм муки через сито ее процедила так сказать протрусила чтобы набралась кислородом затем 200 грамм молока можно взять воду и оно должно быть теплое, подогреть потом полторы столовые ложки подсолнечного масла один пакетик дрожжей все это все что нам необходимо а еще надо полторы чайные ложки соли вот это все что нам надо для теста начинку можете брать такую, какой вам удобно, захочется, по желанию, по вкусу я беру колбасу, я беру сыр твердый, я беру сыр моцареллу, чуть-чуть кетчуп и еще возьму шампиньоны так, начинаем тесто так, берется еще раз, повторюсь, через сито процеживается мука и добавляются сюда сухие дрожжи, это все перемешивается. Ну сейчас покажу. Так, вот высыпали мы дрожжи сухие, хорошо перемешиваем это все безобразие. Ну это как я делаю пиццу. Мне этот рецепт очень понравился, он очень простой, пицца получается вкусная, тоненькая. Вот так, перемешали. Теперь я там Сказала полторы ложки соли. Я сбрыхала. Ха-ха, соврала. Нечаянно. Мы ложим пол чайной ложки соли. Половину. Так, также перемешиваем. Хорошенько. Так, теперь мы сюда вылили полторы столовые ложки алии. Чуть-чуть перемешиваем. И добавляем сюда наше теплое молоко разогретая или воду выливаем и теперь мы замешиваем тесто тесто должно быть крутое мы сейчас сначала так перемешаем и будем добавлять муку до той степени пока тесто у нас не получится крутым так вот я замесила тесто вот такое оно крутое получается Теперь мы его оставляем, накрываем сверху полотенечком и пусть она стоит, отдыхает, пока мы будем с вами э, крышить начинку. Да, и... <соспит> О, и одновременно мы сейчас включим духовку, чтобы она разогревалась. Так, крышим начинку. Так, друзья, раскатали мы тесто. Такое оно получается такое пышненькое, мягенькое. Так, берем противень, я беру такой, смазываем его растительным маслом хорошенько и перекладываем сюда наше тесто. Так, тесто положила на противень, распределила его хорошенько. Теперь сюда я взяла такую смесь, то есть это кетчуп и чуть-чуть добавила сюда майонеза. Можете не добавлять на ваше усмотрение это хорошо распределим сейчас по всему периметру также щеточкой ты так распределила теперь сюда начинаем выкладывать начинку то есть я сначала выкладываю колбасу вот таким образом в рядочек Распределили. Теперь сверху я буду шампиньонами покрывать нарезанными. Я думаю никому не надо объяснять и рассказывать, это и так уже всем понятно, что начинку вы делаете, кому какая нравится, на ваше усмотрение. Так распределили грибы по всему периметру. Теперь вот я смешала тут моцареллу и твердый сыр. И посыпаем это все так аккуратненько, через терку соответственно его же перетираем. И посыпаем хорошо сыром. Все, покрыли сыром. И теперь ставим в духовку на 200-220 градусов на 20-22 минуты. Получается две пиццы диаметром в 20 сантиметров. Или же вот у меня такой большой противень. Так. Ставим. Вот наша пицца готова. Я ее уже успела разрезать. Жеребенок взял часть полоски, пошел кушать. В общем, говорит, что очень вкусная. Ой, так разрезала, тут не разрезала. One moment, please. М -м, запах, конечно, обворожительный. Так, в общем, смотрите, такая получается она горячая еще. Такая тоненькая. В общем, на вкус вкусная. Готовьте. Приятного всем аппетита.